Ребят, всем привет, вы на канале «Как заработать в интернете». Хочу с вами поделиться экономической игрой «MotorMoney». Она стартовала совсем недавно, 12 дней назад, уже участников 17305 человек, сумма пополнения и уже заработанная участниками. Я сам зарегистрировался недавно, проект очень понравился. Для начала вам нужно будет зарегистрироваться, потом зайдете в личный кабинет и, кстати, здесь сразу будет в подарок машина вот эта вот одна. Как тут зарабатывать? Заходите в автопарк, покупаете здесь машину и она приносит вам прибыль. Здесь вы смотрите стоимость машины, сколько доходность в месяц. Скорость сейчас прибыли. И здесь есть первого, второго, третьего, четвертого и так далее. До девятого уровня машины. И естественно, у них скорость прибыли разная. Я себе прикупил немного машин. Буду еще покупать в дальнейшем. Дальше. Тут есть еще заработок без вложений. Серфинг сайты. Можете смотреть сайты и зарабатывать деньги уже на эти деньги покупать себе машины здесь очень просто здесь еще есть бонусы вот здесь можете зайти ежедневный бонус я уже сегодня получал бонус тут вот видите различная сумма бонуса вот как видите у меня я уже два раза получал бонус также можете получать бонусы покупать себе машины и опять же здесь можно еще рекламировать свои сайты добавить серфинг заходите выбираете тариф эконом обычный премиум создаете вот видите я уже создал и рекламирую другие сайты и еще обязательно если вы допустим будете рекламировать свои сайты пополняйте баланс на рекламный баланс вот здесь вот заходите и пополняете потому что если вы здесь Пополните баланс вот в этой вкладке, то у вас деньги пойдут на покупку. И уже обменять их на рекламный баланс нельзя. Здесь есть обмен баланса, но он есть с вывода на покупки и с вывода на рекламу. То есть обмен с покупок на рекламу тут нет, так что внимательным будьте. Вот такой отличный заработок. Он как и без вложений можно и можете определенную сумму вложить. И спасибо вам всем за просмотр, желаю вам успехов и пока.